Дальше. вот таким образом полтора миллиона статей в русской Википедии есть и 220 уже даже больше тысяч статей в Чеченской. То есть Чеченская Википедия занимает второе место в России. При двух вот у нас есть Абубакар Самбиев, который раньше очень активно участвовал в чеченской Википедии, в последнее время переключился на русскую, но я надеюсь, что чеченскую тоже возобновит работу. Вот 2-3 человека, таких постоянных активных участников, но ну это, конечно же, очень недостаточно для второго раздела российского Википедии. Вот. И что касается тех буклетов, которые я вам раздал, к сожалению, Извините, что качество очень плохое. Я это делал ровно позавчера, буквально перед отъездом, когда все решилось, что все, мы здесь будем делать доклад. Что вот есть вот... Википедия — это такой проект, зарегистрированный товарный знак, да? Вот. А есть фонд Викимедиа, который отвечает за все вот эти разделы Википедии и еще за дополнительные другие братские проекты. Есть, например, Вики-склад, так называемый, где рекордное количество свободных файлов про которые свободные изображения говорил Владимир Владимирович 45 миллионов даже больше свободных фотографий вы можете в каком-нибудь новостном издании чечен инфом какой-нибудь да, писать статью, взять оттуда э, фотографию, указать что это с Вики склада, и все, свободно использовать никому денег платить не надо а тут пожалуйста викисклады рекордсмен книги рекордов по количеству свободных изображений есть вики-новости, есть вики-цитатник, есть вики, есть вики, -цитатник, есть вики э, чего там у нас, вики-виды есть, вики-данные. Вики-данные активно используют Google, когда вы что-то запрашиваете э, в этих самых э, в своих поисковых запросах. Вот вики-данные, э, они тоже... Очень хорошо инкорпорированный вместе с Гуглом, с мешком. У ну, них это, и, и, данные, не, это, не это, это фор формально хранились информацией, это формальная база знаний. Да, возьмем какой-нибудь человека. Он кто такой человек? Вот Владимир Владимирович Путин, например, человек, мужчина, русский, э, президент работает, да, там был как, тем, он, кем он еще работал, работал в ФСБ, работал в КГБ, ля-ля-ля. Вот это все привязывается. Жена, о, нет, уже разведен там, э, дочка, вторая дочка, очень все, что к нему относится. Биологический род, там, биологический вид, человек. Вот. И все динаминский это динаминский в таком автоматизированном виде представлено. И, и, и самое главное, что можно делать автоматизированный запрос, например, все президенты Российской Федерации. Да, и он вытягивает это все. Раз это самое. Список городов миллионеров Китая. Раз он тебе 120 городов. <связь> вот. И э, э, э, э, Викимедиа, организация Викимедиа э, Foundation, да, она вот это содержит все эти сервера, которые хранят вот эти не только, только Википедию, но и все эти братские проекты. Как я сказал, есть еще 30 примерно разделов на языках народов России И есть у нас примерно 10-11 разделов на Северном Кавказе Которые самостоятельные Википедии Не которые там, в инкубаторе где-то еще, это самое, а самостоятельные Википедии И в каждом есть своя жизнь, а где-то ее нету, к сожалению, как в Лакской Википедии вот, С 2011 года А в Чеченской Википедии она активно есть В Лезгинской есть Васитинская есть, но в основном усилиями русского вот парня, который в Дюказе горос, а сейчас в Питере живет. Вот. Хотя есть и другие участники, которые ну, могли бы быть и типа, активны. Здесь я представил, когда я был на Викимании в Стокгольме, мы представляли конкурс вот этот Вики любят Кавказ». Там участники были, э, ну, глобальный организатор – это э, user group, группа участников из Грузии, грузинские участники, да, и наш э, коллега, э, донская группа википедистов, Дмитрий Жуков, он из Ростова-на-Дону. Они два главных организатора, а я как бы третий, но я курировал Северный Кавказ. Вот. И я, естественно, по Северному Кавказу рассказал, какие у нас, собственно, есть ресурсы, кто может работать вообще? Кто может создавать статьи в рамках этого всего дела, нашего этого конкурса? Я проанализировал. Смотрите, вот у нас есть Северо-Кавказские республики, области края. Мы взяли еще Ростовской области, и Калмыкию, потому что по Кумаманычской впадине, как известно, граница проходит. И она частично Ростовской области Калмыкии задевает. Вот. Поэтому мы их тоже все равно как раз вот. вот, например, Краснодарский край. А, русских там 4,5 миллиона живет. Дальше идут, зелененьким отмечены. армяне, украинцы, там, греки, грузины. Зелененьким это значит, у этих народов, носителей этих языков, есть своя самостоятельная Википедия, но есть и свое самостоятельное государство. Армения, Украина, Греция, Грузия там, и так далее. Дальше, татары. И это красненьким опять-таки. У них тоже есть своя самостоятельная Википедия, татарская в данном случае, но они народы России, регейцы, да? Вот, цыгане. Цыгане вообще никак не у интесаны. Них, у них есть цыганские Википедия, но э, своего государства у них нет. Курды тоже нет у них своего государства, езильды тоже, поэтому они черненькие. Вот. Дальше у них, у нас Голубеньким отмечено В Ростовской области Даргинцы живут, например да? И в Ставропольском крае вот. И это что означает? Это означает, что у них есть статус официального языка Какой-то республик да? Но своей Википедии нет Даргинский пока еще не создана И вот все, что Голубеньким отмечено Особенно это по Дагестану видно Даргинцы, Кумыки, Табасараны, Нагайцы, Агулы, Рутульцы, цахуры, Таты У них пока нет свое, своей самостоятельной Википедии Поэтому я задумался я бы этом еще раньше задумался, еще в семнадцатом году, Но как бы надо э, северо-кавказское такое сообщество поддерживать, потому что ну как так, ну, живут вот даргинцы, 490 тысяч в Дагестане только живут, а у них нет до сих пор своего, своего раздела википедии. Есть вепская википедия на северо-западе России, вепсы, народ такой, их осталось половиной тысяч, по-моему, человек, из них носителями является две тысячи человек. Кстати, говорят, что этот самый же как его, Чубайс. Чубайс вроде как Вепс. Ну, я не совсем верю, но говорят. Вот. И вот 2000 носителей языка осталось, а у них четыре с половиной тысячи, почти что пять тысяч статей в Вепской Википедии. Вот Лезгин в рамках Вики любит Кавказ написали свою 4000 статью. А вепсах там два преподавателя из университета, по-моему, Санкт-Петербурга и Петрозаводска и один полувЕПС. Вот это три активных участника Векской Википедии. Они втроем создали 5000 статей Википедии. Вот. Так что в этом плане, в, кали, в плане количества статей Чеченской Википедии просто красавчики, в плане количества участников нужно подтягивать. Потому что, как мы сказали, русская Википедия это проект, который глобальный. Там правится всего мира. Из Нью-Йорка сидят, из Германии, из Украины, и казахи, и белорусы и все кто угодно. Вот. Это глобальный проект и она никуда не денется. А Чеченская Википедия, Лесгинская и прочие башкирские вот, Это еще помимо прочего, помимо того, что мы самое, как бы создаем энциклопедический контент Это научная такая, можно сказать, коннотация вот, Но это еще инструмент по сохранению и развитию языка Потому что мы создаем современный, как бы, современную энциклопедию да, То есть там же не только вот, мы пишем статьи про какие-нибудь традиционные народные халаты Или там ковры ну, это, конечно, все замечательно, но это можно на сайте народ.ру там сделать, да, про эти ковры А мы, ну, скажем, должны ставить себе задачу писать про Юпитер, Сатурн, э, Карла Маркса, Фридриха Энгельса э, Там, не знаю, про Великую Французскую Революцию и там Древний Египет на национальных языках народов России Потому что они, ну... Э, в данном случае, если мы зайдем в интернет и поищем все эти материалы, мы найдем Библию, например, какой-нибудь ветки старый Завет э, на лезгийском, на чеченском языках и все. Ну и как бы и многие там. И это, конечно, очень важно, да, поэты э, различные. Это про тоже, это тоже должна быть составляющая в википедии национальное э, свое отражение. Но мы должны и энциклопедические тоже вещи отображать и делать на этом тоже очень значительный акцент на чеченском языке, в чеченской википедии в чеченской википедии там пишут на чеченском языке вот. в данном случае, это я составил карту народов Дагестана, Чечни, Индушетии, но прилегающих Дагестану регионов где, какие википедии отдельные уже существуют то есть в Дагестане мы видим Лизгин, он на границе с, на границе с, с Азербайджаном дальше лакцы, которые не правят, которые 19 статей за 8 лет написали вот. И авары, аварцы. Да? Вот. Дальше чеченская Википедия. Вот. Осетинская... Да. Такое. Да. Да. Чеченская Википедия, она одна из самых первых вообще появилась на языках народов России. То есть, я даже, вот видите, раздал вот этот самый буклетик. Там русская Википедия, но это как бы один из главных языков на Северном Кавказе да, по числу носителей. А второй логотип идет чеченская чеченскую википедию. Это не потому, что я это сам, я вас уважаю, но это не потому, что я вас уважаю. Потому что чеченская википедия после русской второй раздел. Как народов России на Северном Кавказе появился. Вот. А дальше уже осетинская появилась, э -э, по-моему, по э -э, талмыцкая. Вот, Лизинская только восьмой. И в хронологическом порядке очень Ингушская появилась в 2018 году Они очень-очень долго к этому шли, чтобы это самое появиться в основном пространстве В общем, здесь я представил распределение А дальше, вот здесь вот такая нашско-дагестанский языки, как вы видите Есть небольшие такие стрелочки Это значит, что эти разделы находятся в инкубаторе А зелененькие это еще и российские разделы То есть, например, удинский... Хинологский. Хинологский, это Азербайджан, да, то есть он к нам, к сожалению, не относится. Хотя мы открыты для помощи вообще всем разделам, вот, если только попросите. Ну, конечно, мы приоритет делаем нашим российским э -э -э Вот э -э разделам. Вот статистика, собственно говоря. К сожалению, тут, может быть, э -э по состоянию на август еще, вот. но ну, не было времени. Вот, э -э -э -э здесь причем сортировка идет такая весьма специфическая сортировка языков. Как видите, например, Осетинская здесь на четвертом месте, хотя она должна была быть выше Лизгинской. А почему? Это не потому, что я администратор Лизгинской Википедии. Ну, я тоже администратор Лизгинской Википедии. Но а, дело в том, что я сортировку сделал по ВП-1000. Что это такое? Это в каждом разделе Википедии есть тысяча статей, которые вот, они на наметили, там метараздел такой, составляет список из тысячи обязательных статей, которые должны быть вообще во всех 200, 295 разделах Википедии. Вот, то есть это там, начиная, начиная деятелей культуры и искусства и заканчивая Начинаем, просто. И начинается вселенной на да, самом, да. самом да, деле. Да, все вселенная, биология, физика, химия, Чарли Чаплин и, и так далее. Mm -hmm. вот. И поэтому этому рейтингу, вот, русская Википедия, она там все время борется за первое место, но ее все время кто-то там опережает. И, какую-то статью исключили из списка русские еще не успели ее доработать и вот она, 95,91% вот там, допустим, это не только нужно просто 1000 статей создать но и чтобы эти тысяча статей по количеству килобайт были, и больше 20 килобайт каждая была вот, доработана и, вот. и поэтому показатель Чеченской Википедии находится не только по количеству статей 216, но уже 220, уже больше но еще и по вот этому рейтингу, показателю, качества раздела, да, вот, ну это какой-то определенный показатель. Ну согласитесь, что есть какие-то общенаучные такие темы, тысяча статей важнейших, и по этому показателю Чеченской тоже находится на втором месте. А Лесгинская приезжает осетинскую как раз и по этому самому показателю. 6,47% против меньше, чем 5%. Хотя по количеству статей дали, осетины там уже 12 тысяч у меня как-то это самая усталила информация, ну ладно, это, ну, главное здесь порядок виден а резгины вот, преодолели, собственно, этот порог в рамках конкурса Виклики Кавказ дальше вот уже несмотря на то, что в 2018 году появились, но они уже опережают 4 раздела, которые раньше э -э, по как раз этом показать, видите, вот, 2,49 соток разделы в инкубаторе, здесь э -э -э Главенствует у нас по количеству это нафтодагестанская языковая семья, но по качеству, вернее по количеству статей, созданных в этом инкубаторе, это две тюркские Википедии, Нагайская и Кумыкская в Дадгистане. Вот. Но дело в том, что там есть определенная проблема. Их лидер, Нагайцев и Кумыков, там он как-то начал спорить со, со многими опытными википедистами. Ему это не простили и сказали, мы с тобой работать не будем. Вот. И поэтому ну, надо быть как-то поскромнее. Вот. И... Так что перспективы выхода Нагайской в Википедии пока еще. Э, не очень радужные, э, потому что ну, у них вот лидер, потому что должен быть какой-то паровоз, локомотив, заводила, вот, локомотив, <сёк> э, который должен двигать эти разделы, и хотя бы три активных участника должно быть в течение месяца, там, несколько месяцев в этом инкубаторе. Только тогда языковой комитет рассмотрит возможность перевода этого раздела в инкубаторе в основное пространство и еще должен быть желательно какой-то филолог, скажем, там с филологического факультета Чеченского государственного университета, если, например, какой-нибудь там, ну, чеченские вики-новости захотят создать, например, да, таких нет, есть чеченская википедия, вот, то тогда филолог, который знаток чеченского языка, должен сказать, да, вот эти материалы, новости там, на чеченском языке, они соответствуют э, э, качеству чеченского языка То есть у них еще экспертное заключение должно быть Только тогда они его перенесут в основное пространство этого проекта Дальше я проанализировал, да, какие у нас вообще проекты хорошие с точки зрения активности, а какие очень плохие Вот в данном случае представлены Аварская Википедия, Кабардинская, э, Кумыкская Какая Кумыкская? Калмыкская, естественно Карачаево-Балкарская и Лакская. Самый ужасный, ну, как вижу, просто как бы картина маслом, да, это самое. Аварская. Почему Аварская? Там периодически приходят участники, начинают строчить статьи и уходят. И все, теряют интерес. Потом опять приходят. Один последний участник, который был у них активен, он живет в Турции. Вот. А в Турции в 2017 году, к сожалению, Википедию полностью заблокировали, Родоган заблокировал. А поскольку заблокировать просто турецкую Википедию нельзя, он заблокировал все 295 разделов Википедии. И у него возникли проблемы, у этого участника, который в Аварской Википедии. Дальше у нас на Кубардинская, там вот видите такая прямая линия с 2014 года, четыре года, пять лет уже ничего не создают. Калмыц, Калмыцкая, в 2015 году последняя активность была, потом два админа все прекратили свою, свою работу Карачаево-Балкарская тоже И Лакская, это ужас для меня, просто как сердце разрывается это самое. С 2011 года создано 18, 19 статей в Лакской Википедии а это более-менее активные. Тут уже видите, ну, просто чеченская до 2012 -го года, вот когда вот это самое свестили всех этих самых изурпаторов власти. Вот она такая, 1600. 1600, и никому не позволяет создавать статьи. Тут произошла революция, мы устроили. Про это, кстати, чеченым пописал. Вот у нас интервью брали у меня, у Мара. Вот. И вот так вот постепенно, постепенно раз и 220 тысяч. Вот. Ну, Это как, статистика, просто итоги года подводится в конце года Здесь на 2018 года вот. Дальше что у нас? Осетинская Википедия вот. Проводили у них семинары, выступления на телевидении было Но она постепенно плавно развивается Но, к сожалению, немножко активно снизилась Но она все равно присутствует Или лесеновская Википедия Она открыла, собственно говоря, только в 2012 году это здесь пока статистика в инкубаторе, так она в 12-м открылась. Вот, постепенно растет. Здесь у нас главный администратор э, ушел в армию, э, ушел в армию служить, и, вот, и немножечко застополилось вот это все, вот этот период. Потом он вернулся из армии, вот и пошел рост. Вот Саид Мисарбиев, про который мы уже упоминали впервые, выступил в Москве на международной российской Вики-конференции. Вот, это он с Вики-бабушкой, Вики-бабушки это представители башкирских википедистов, там у них целое сообщество сложилось, человек 15, наверное, вики-бабушек, да, женщины пенсионного возраста, которые сами себя так называют, вики-бабушки. Вот. Есть одна, одна 70-летняя вики-бабушка, которая написала больше тысячи статей, в детей. Вот. Uh, это явленный логотип Википедии uh, Чеченской, 200 тысяч статей Это Умар, который сменил фамилию, сейчас он так Геран Но паспорт пока не получил, так что можно его до сих пор Геровым называть вот, Он позволил uh, фотографию с Фейсбука взять Здесь он высказывался о том, что он сопротивление оказывал вот этим самым, но он верил, ему помогли. И Мне кажется, что когда мы помогаем оригинальным разделам Википедии, они не чувствуют себя обделенными, что вот непонятно. Им надо помогать, я знаю, на него наши же наезжают, надо таких людей поддерживать. Поддерживать надо обязательно, mm -hmm. вот. А есть активисты, вот русский участник, который вырос в Владикавказе, Вячеслав Иванов, он же Амикетсо, активист, он филолог, он на это вот эспирантский его витнэй, вот, На первой самой Вики-конференции в Санкт-Петербурге в седьмом году вот. У него проблема привлекать новых участников Он, то есть русский, и самый активный участник в Википедии вот. И, наконец, лесбинская Википедия, это вот три Это Букаров, можно сказать, один из основателей лесбинской Википедии Делает доклад еще на Вики-конференции в двенадцатом году вот он говорит, что депрессивная социально-экономическая ситуация в Дагестане Поэтому люди в первую очередь думают о том, как заработать А в конкурсах участвовать сложновато А это я делаю доклад в Дагестанском государственном педагогическом университете Во время дня лезвенского языка, 20 марта 2018 -го года вот. И наконец, очень такие у нас славные события произошло В 2017 году, в сентябре, прошел в Дербенте первый дагестанский викисеминар. семинар Куда приехали не только представители кавказских разделов а, и дагестанских, но и башкиры, например, вот Владимир Владимирович стоит, вот я стою, а, Дмитрий Жуков, Дмитрий Жуков из и, а, Дмитрий Жуков? нет а, вот он, а, из Ростова на Дону, вот Андрей Петров Рязанин, вот это вот Мураджиков ахметов наш администратор новый, новый старый, вот, и прошел мне очень понравился, конечно, можно было бы побольше участников. Вот это рутулец. Рутулиц, Рутульская Википедия, она в инкубаторе находится. Вот. Но вот такой опыт прошел. Мы в воскресенье, послезавтра, планируем в 11 часов национальный... Правильно да, да. Да. В национальной библиотеке в 11 часов планируем э, провести чеченский вики-семинар, первый в истории. Мы с удовольствием вас приглашаем в национальную библиотеку в 11 часов воскресенье после завтрака. Ну, и... Кто заинтересовался? Добрый просили, кто Молодец, выйдет, хватило. В принципе, я хотел показать более подробно, как работать с Википедией. Ну, те, кто придет, например, воскресенье, если кому-то да. интересно, это можно. Самый более предметный как, как, как раз Вики семенал так и называется будет. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам за лекцию. Я думаю, что вы для связаны тоже много нового черту. Потом угу. обсудим и с вами на связь выйдем. Здравствуйте.